Привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня у нас будет торговля в режиме реального времени, для вас она конечно будет в записи, но когда я сижу вот прямо сейчас торгую, я вам показываю и рассказываю все свои действия. Первую свою сделку на сегодня, я ее открыл довольно-таки поздно, уже на часах у меня пол первого ночи, и здесь я нашел довольно-таки интересную ситуацию по инструменту кава Если вам показать график, здесь сделка чисто техническая, по техническому анализу, есть у нас небольшой такой уровень поддержки, и цена от этого уровня у нас уже второй раз отталкивается. Здесь я набрал позицию примерно на половиной тысяч долларов, примерно по объему, это все можно посчитать. Стоп-лосс я сразу выставил за уровень и довольно-таки часто замечал то, что в в таких вот ситуациях, когда у нас идут такие вот пампы-дампы, потом цена все равно как бы хотя бы ну, наполовину да, откатывает. По данной ситуации больше сказать нечего. У нас вот вчера была полночь, был хороший рост, то и позапрошлый день то же самое практически, да. И сейчас у нас наблюдается такая же картина. То, что к полночь мы падаем, сейчас вроде как начинают откупать. В прошлых ситуациях, конечно, у нас не было там какой-то такой, знаете, длительной проторговки. Не знаю, что тут будет, да, то есть мне абсолютно неважно. Мне важно понять, что я сделаю со сделкой. Сделка у меня здесь все понятно. Я открываю от небольшого уровня поддержки. Стоп-лосс я ставлю за уровнем поддержки. В данном случае тут буквально полпроцента да, А тейк у меня как минимум 2%. То есть соотношение риска к прибыли. То есть если я светом там позволяю потерять допустим 10 долларов да, то заработать с этой ситуации я хочу как минимум в 4, а то и 5 раз больше, то есть по соотношению риска к прибыли это очень хорошее соотношение, поэтому сделка по сути грамотная, фиксировать уже можно на этом уровне, эта сделка уже будет 1 к 2, прямо сейчас можно уже закрыть 1 к 1 и заработать там, я не знаю, примерно 25-30 долларов, да, но я хочу постоять довольно-таки долго, потому что я говорю, смотря на прошлые ситуации здесь все смотрится довольно-таки неплохо и хотелось бы постоять вот как минимум где-то вот до этих вот зон почему именно до этой зоны, потому что здесь у нас была вот такая вот наклонка от которой четко видно, что мы хорошо вот так вот отбивались, да был вот такой вот огромнейший провал но опять же, что это монета, ну потому что какие-то хорошие по ней движения, то есть так глянуть, она ходит по 10% с сравнением с другими монетами, которые там могут лежать и вообще ничего не ходить здесь вот 11,5% очень хорошо ходит хочу вытянуть 3-4 процента в целом это реально но э, как будет на деле предстоит узнать уже стоит даже может перенести стоп лосс без убыток пока этого делать не буду принесу без убыток когда у нас цена выйдет за зону сопротивления вот за этот вот уровень, дальше стоит обратить внимание вот на эту вот проторговку как цена здесь у нас себя будет вести и следующая проторговка вот в этом вот моменте, поэтому до этой проторговки я уже все хочу скинуть главное пройти вот эту проторговку и вот этот вот уровень будем смотреть, пока я никуда не спешу конечно уже ночь может уже лучше ложиться, но Посмотрим. Как только зайдем за этот вот уровень, пробьем, тогда я перенесу уже просто стоп лосс без убыток поставлю и спокойно лягу себе спать. А дальше, пусть она уже там идет то ли вверх, то ли вниз, мне уже это будет абсолютно не важно. Также хочу вам напомнить то, что все свои сделки я открыто публикую в Телеграм-канале Embag Скрипта. Вы можете перейти в режим реального времени, посмотреть, куда я захожу, в какие позиции. Это ни в коем случае не сигналы, вы должны это понимать. Это мой личный дневник трейдера, где я просто делюсь своими сделками, показываю, как я их открываю, грубо говоря, делаю для себя отчетность. Когда показываю, какая ситуация мне заходит хорошо, какая плохо, чтобы потом на основании своих вот этих вот сделок понимать, какие у меня ситуации работают хорошо, какие плохо. Ну, так скажем, сортировать в будущем сделки, на что-то опираться, чтобы была хоть какая-то статистика. Советую вам также это завести, вести в дальнейшем сможете не только продвигаться в Телеграме, но и заодно контролировать, так скажем, свою торговлю. Вот, ребята, не буду уже, короче, томить, давайте перемотку поставлю и посмотрим, как закроется эта сделка. Буквально 30 секунд вашего времени. Хочу напомнить, что буду на блокчейн Live 20-21 апреля. Это 8 международный форум по блокчейну, криптовалютам майнингу. Соберется более 5000 участников. Это хорошая возможность найти новые полезные знакомства. Я лично тоже там буду, будет моя девушка, поэтому буду рад с каждым пообщаться. Также вы там узнаете много информации про криптовалюту, развитие DeFi сектора, особенности майнинга, перспективы NFT. В общем, много информации по криптовалютам. Поэтому, если у вас есть желание узнать много новой информации по криптовалюте, лично пообщаться со мной, задать какие-то вопросы, приходите и можете купить по промокоду MaxBax билет со скидкой в 10%. Далее, за сделкой я не наблюдал, выставил стоп лосс без убыток, выставил тейки, пошел себе спокойно спать, отдыхать. Утром проснулся, увидел такую приятную картину. Очень грамотно получилось выйти и по тейкам мы тоже вышли, я бы сказал, прям вообще очень хорошо. По дневнику трейдера эта сделка у нас также отображается. 9 числа я не торговал, сделал себе такой небольшой перерыв и 10 числа началась хорошая вот такая торговля со сделкой на 3,5%. Захотел в данном месте, удалось вытянуть хорошее такое движение, можно было конечно больше, но как говорится всегда можно больше, а по факту уже смотрим что получилось. По истории сделок также вам могу показать эту сделку чтобы никаких вопросов ко мне не было и также хочу напомнить то что по ссылке в описании можете забрать 20 процентную скидку при регистрации на бирже Binance. немногие ее дают так что кому это интересно можете забирать и при торговле пользоваться скидкой так ребята я вижу следующую интересную ситуацию по монете балансер буду заходить зайду примерно на 1005 долларов так уже зашел на объем на 3 4 ну вот сейчас 5000. И давайте сразу включим, чтобы у нас тут отображалось, где я зашел. Зашел, конечно, немного поздновато. Где я буду выходить? Давайте сразу определимся. Так, по стакану тут ничего интересного нету. Выходить буду за вот этим ботом. Минимум где-то, потому что если мы будем пробивать, уже такая вот краткосрочно восходящая наклонка, грубо говоря, сломалась. А так, чего я заходил? Потому что вот вижу такой вот нисходящий канал. И Здесь у нас уже вроде как пошли откупать, вроде как формируется треугольник, кто его знает, возможно будет пробой. Тут опять же стоит только заходить по риск менеджменту, вот уже ниже падаем, если вот еще немного буквально ниже опускаемся, я уже буду стопиться и тут получится небольшой такой убыток, вот буквально если залой вот этот вот упадем, я уже все буду выходить для меня это уже будет сигналом того что все таки вот происходит у нас разворот минус 25 долларов по этой сделке, ну вот такие вот сделки тоже ребят бывают, было бы конечно странно если бы я показывал вам одни плюсы да? здесь такая же вероятность как и в предыдущей ситуации, если я себе позволял потерять там буквально 25 долларов, то есть вот это вот расстояние, то вытянуть я с этой сделки хотел как минимум вот до этого уровня а это уже сделка была бы 1 к 2 ну как максимум я бы примерно до 18 а то и до 19 долларов 18 350 это было бы та цельная надо которая бы минимум стоял потому что графически она смотрится не так далеко в целом можно было заходить стоять но тут выбило по стопу поэтому ничего страшного идем с вами дальше также эту сделку давайте сразу вам покажу по дневнику трейдера чтобы вы понимали что я никаких сделок после этой сделки не открывал и вот получается, ну тут довольно-таки большой стоп-лосс, полпроцента, обычно 0.3-0.2 у меня, но тут такой растянутый стоп-лосс, но зато я зашел не таким большим объемом. Также параллельно видел одну интересную ситуацию по инструменту RUN, в стакане спота стояла относительно крупная заявка, проходящие объемы на то время у нас были 100 тысяч, сейчас и объемы 220 тысяч, но смотрите просто как четко здесь у нас отскочило и уже дало один вот 1% отскока. Это хорошая ситуация, можно было заходить, но опять же мне показалось по балансеру более выгодной. Эту ситуацию я также не успел опубликовать даже в телеграм-канале, потому что многие потом могут зайти, этого минуса не будет, но потому что это все произошло очень быстро и даже не успел ничего опубликовать. Сейчас нашел еще одну интересную ситуацию по монете FTM, буду здесь заходить в лонг от крупной заявки в стакане спота. Так, вроде уже немного набрался примерно на 5 тысяч долларов, так как я и хотел, возможно тут немного больше возьму, потому что стоп-лосс здесь будет вот 0.2, это максимум, вот та самая крупная заявка, на которую я обратил внимание, вот она у нас на 511 тысяч, нашел я ее через скринер, скринер, который я вам уже показывал, вот он и вот та самая заявка, она не особо такая крупная, если смотреть особенно по кластрам, тут проходящий объем намного больше, вот 100 тысяч, а тут у нас заявка на 500 тысяч, то есть 5 раз. По сути, если будут разбирать или биткоин у нас сейчас еще ниже пойдет, то вполне реально, что можем сходить. Пойдет ли цена ниже, непонятно, заходим, я бы сказал, неплохой такой точке, даже есть по техническому анализу тут посмотреть, заходим, грубо говоря, вот до такой вот наклонки небольшой. Поэтому будем стоять как минимум вот до этого вот хая, это примерно у нас, давайте посмотрим, примерно я думаю 1% будет, даже может 0.8%. 0.9, будем ставить примерно 1%, возможно до этих вот максимумов, но это уже навряд ли, я не думаю, что будет такое движение, плюс mm -hmm. по FTM довольно часто есть такие манипулятивные плотности, которые потом просто могут убирать, поэтому будем смотреть по факту, если что, ну не знаю, я бы тейкался, наверное, уже на одном проценте, даже там не, пере не пересиживал, да, поэтому давайте, наверное, вот выставим 1%, возьмем 1.2%, но, опять же, раскинем тут вот лимитки от 1%. Вот так вот возьмем и вот так вот их раскинем. Еще просто будем по рынку выходить. Стоп-лосс тут будет ручной. Буду выходить, как только начнут разъедать вот этот вот объем. Немного растянул стакан, чтобы было получше видно. Цена уже немного отросла. И также опубликовал вот эту сделку в телеграм-канале. Все как обычно. Это не сигналы. Обязательно об этом помним, потому что я видел. Некоторые ребята бездумно просто влетают в сделки. Потом кого-то там винят. Вы всегда должны принимать на себя ответственность, куда вы входите и зачем вы открываете сделки. Нашел, ребята, еще одну интересную ситуацию по монете ОГН. Пока не знаю, что там за ситуация. Сейчас вместе с вами посмотрим. Там стакан стакане спота видел крупную лимитку. Настроим сразу стакан, так как нам надо примерно вот так. И вот здесь есть 800 тысяч. По сути, от этих 800 тысяч можно как-то попробовать оттолкнуться. График тут особо разбирать нечего. Тут вход должен быть быстрым. Так, давайте попробую быстренько. Так, ввести лот в USDT. А, здесь я зайду на маленький объем. Но это хорошо, то, что я не зашел на весь объем по другой монете. Возьму и здесь вот зайду. Также захожу вот от этой вот плотности. График, конечно, вам тут не особо круто видно, да? Давайте постараемся его побольше как-то сделать. Вот как-то так и поставим торговлю с графика, Такс. вот так вот, все у нас четко видно где мы вошли, стоп лосс в данной ситуации будет вообще коротеньким, так давайте отмотаем, как-то вот так и поставим, я не знаю, на всякий случай как бы 0.2 поставим. Но тут выходить, наверное, я буду проще по рынку буду выходить. Так, ребят, открыл все это на одной страничке, чтобы удобно можно было следить, чтобы сразу за двумя монетами не переходить по вкладкам. Сразу у нас четко видна эта монета, сразу также смотрим за этой монетой. Тут у нас и тейки раскинули, то есть тут просто наблюдаем. А бы, если честно, вообще бы закрыл сделку по FTM в ноль. И зашел бы лучше в ОГН, потому что все-таки большая такая поддержка, и можно ждать какое-то больше движение, нежели по FTM. Но опять же я не буду сейчас как-то распыляться, раз зашел в позицию, все, буду дальше стоять. Давайте тут посмотрим, где нам нужно выставить первые тейки, выставим его на 1% первый тейк. Ну, то есть вот такое вот небольшое движение По сути это вполне, я думаю, ре... реалистично Я бы сказал даже и дальше, как минимум до хая Так, давайте посмотрим на график Ну да, до хая, я думаю, можно ставить вот до локального максимума Спокойно Так, тогда и возьмем вот здесь вот в этом диапазоне раскинем Здесь у нас вход примерно на 5000 долларов и Последнюю 0.5880 возьмем, поставим так, вот здесь take, то есть 1,7% мы с вами максимум постараемся выжить. И здесь вот такие вот заявки раскину. Ну и все остается, по сути, только ждать. Так, вроде биткоин у нас немного начал разворачиваться. Давайте сразу перенесем стоп-лосс уже безбыток по инструменту FTM, а за OGN пока еще понаблюдаем. OGN, когда у нас уже выйдет, я не знаю, вот за эту вот небольшую такую проторговочку, да, то вот здесь когда цена уже будет, я только тогда поставлю без убыток. Немножко подумал, подумал и решил то, что нужно. Одну заявочку нам, ребят, скинуть уже на 0,5. На всякий случай, что просто перебить как-то комиссию. Поставим эту заявку где-то здесь. И также поставим одну заявку... По этому инструменту тоже, чтобы перебить комиссию буквально там на 0,5%. Давайте здесь поставим повыше, где-нибудь вот здесь. И пускай так стоит. Первую заявку по FTM уже забрала. По сути, мы уже будем стоять в 0. Если даже нас закроет в безубыток, наверное, сейчас заберет первый лимит, куда забрала по ОГН. ОГН вообще хорошо, кстати, пошел. Тут уже и до тейков недалеко. И по ОГН уже можно занести сразу без зубы. Так вот сюда вот загнать стоп-лосс. Если что, мы уже по-любому будем в плюсе. По ОГН уже почти 1% дает. То есть уже неплохо. Опять же, если вкатит, уйдем в ноль. Довольно-таки хорошо сейчас ОГН прыгает. Сейчас ребята вкатили обе монеты. По ОГН вообще убрали заявку со стакана. Можно было выходить. Я решил постоять все-таки. Вот видите, по FTM выбило. И по ОГН все еще висит. Но по ОГН уже нету никакой плотности. Поэтому непонятно, что тут будет. Вероятнее всего, тоже просто выбьет. И то с этой сделки плюс 4 доллара. По этой сделке тоже плюс 4 доллара. Вот такие вот получились две сделки. Да, как бы в моменте давали они по полпроцента. Ну, сейчас запилы. Запилы, это очевидно. Потому что вон цена ходит только в полпроцента. Ну, полпроцента это нам совсем не подходит. Вижу следующую хорошую ситуацию, это монета AXS, буду здесь заходить изначально в лонг примерно на 1006 долларов, так возьмем 19, ну вот примерно вот так, вот зайдем на 114 по объему позиции. Здесь зашел в лонг, но честно хотелось бы зайти в шорт, потому что здесь есть очень такой вот хороший уровень на пробой которого можно заходить. Но опять же, если что, я эту позицию переверну, потом добавлюсь в пробой, как только у нас начнут разбирать вот этот вот объем. Пока этот объем держит, плюс у нас здесь такая крупная цифра, точнее круглая 50 долларов за монету. Если будет пробой, то он будет максимально хороший, поэтому если что, буду переворачиваться, добавляться. И ждать какого-то хорошего пробоя. Пока что, да? Пока что. Ну, попробуем взять отскок. Не знаю, что тут будет. Больше склоняюсь реально к пробою. Можно было бы, конечно, как-то подождать какой-то конкретики, когда мы там подойдем к заявке, начнем там что-то делать. Я решил все-таки вот так, потому что и отскок может быть, да, в любое время. Давайте вот подсмотрим, если отскок будет, примерно хотя бы понимать. Ну, 1% по отскоку можно словить, если он будет. Если не будет и начнем сейчас разъедать эту заявку, ну, все, тогда вопросов нет. Быстро переворачиваюсь и стараюсь словить пробой. Пока никакого пробоя нет, решил просто посмотреть, если стоять в отскок, то на какое примерно расстояние. Есть у нас что-то похожее на формирование фигуры двойного дно, вот у нас нисходящий тренд, первое дно, вот это у нас заходное дно, второе дно, то есть получается вот у нас потенциал примерно, то есть примерно вот этот вот потенциал можно стоять 51.4, по графику, что мы тут с вами дальше видим по графику, ничего интересного, 51.4, ну вполне, вполне можно поставить последний тейк, я бы лучше, наверное, 51.3, все-таки именно отсюда начинается какой-то такой нисходящий тренд, плюс тут был восходящий, преломление, то есть 51.3 это такая, я бы сказал, некая опорная точка, поэтому 51.3 выставляем сразу с вами Take Profit, это у нас примерно 2%, и начнем раскидывать вот от этого уровня 50.73, это у нас будет первая лимитка вот здесь, то есть от 1%, и надо 6 лимиток, 2, 3, 4, ну и давайте вот так вот 5. Так, эта монета показала неплохой рост. Часть позиции уже зафиксирована. Осталось буквально две лимитки. Стоп-лосс я уже хочу перенести вот в это вот место. 50-51, потому что если цена у нас пойдет ниже, вероятнее всего движение продолжится. Если такого движения не будет, то как бы можно спокойно стоп-лосс уже держать вот за этим вот минимумом. Так, 50-51 ну или 52, уже тут особо не важно, сюда вот ставим стоп-лосс, и получается, если даже сделка на закроется, это будет в 0,7%. Да, все-таки инструмент начал вкатывать, изначально, конечно, у меня стоял стоп-лосс за этим минимумом, но потом... Я почему то все таки решил уже его перенести и так уже долго нахожусь в этой сделке, суммарно конечно если брать от минимальных точек можно было вытянуть около 2 процентов, по 2 процента, но зашел я довольно таки рано, но и тоже получилось вытянуть довольно таки неплохо. Можно конечно больше, можно было просто перенести без убыток, стоять дальше, но я особо не люблю сидеть там по несколько часов сделки, если бы эта сделка была там на ночь, то да, возможно я бы как то ее оставил. На этой сделке заработано плюс 66 долларов, вам показать поднянику трейдера, вот полный мой торговый день. Первая сделка по инструменту кава, которая была открыта ночью. По балансеру мы словили такой небольшой минус, так скажем, вовремя даже вышли. По FTM я бы не сказал, что ситуация была довольно-таки хорошей, но во всяком случае пол процента можно было забрать, мы вышли без убыток. По ОГН ситуация была неплохая, но заявку убрали. И по AXS хороший отскок на и процента. всего лишь я вытянул, хотя можно было вытянуть реально около процентов Идово за 1,292 доллара чистой прибыли, вот такая вот ребята у нас получилась торговля в джимиральном времени, надеюсь вам такой формат зашел, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте уже наберем, не знаю, полтора миллиона лайков, если у меня было изначально цен 100 тысяч подписчиков, то сейчас у меня цель уже полтора миллиона подписчиков, до конца этого года, только вы можете в этом помочь, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.